собственно всем привет, друзья, вы находитесь на канале Планеты информации. Сегодня я вам расскажу о трех актуальных на 2019 год бизнесах, которые не требуют миллионных вложений, и, конечно же, выложу крутой курс, как же без этого? курс по настройке рекламы Facebook от топового рекламщика. Не буду называть его имя в видео, но скажу, что это на данный момент лучший курс по настройке рекламы Facebook. Его стоимость превышает 130 тысяч рублей. С помощью него вы сможете начать заниматься товаркой рожом, привлекать трафик на существующий офлайн бизнес. В общем-то информации тут много, она достаточно развернута. Как получить этот курс бесплатно вы узнаете в конце ролика. Все что вам нужно сделать это подписаться на канал, досмотреть это видео до конца и поставить на него лайк. Я думаю что такой подарок заслуживает твоего царского Лукаса. Заранее тебе спасибо. Ну а мы переходим к обзору трех топовых офлайн бизнесов, которые смогут принести тебе хорошие денежки, которые ты так сильно любишь. Погнали. Yeah. Начнем с сезонного заработка на пляжных сейфах. Предоставление в аренду пляжного инвентаря, шезлонгов, зонтиков – это далеко не все, что можно выжить с участка морского побережья. Альтернативой или дополнением к вышеуказанным бизнес-возможностям может стать пляжный заработка на камерах хранения для личных вещей. Учитывая то, что конкуренция в этой нише невысока, в летний период на ней можно построить достаточно прибыльный бизнес. На обеспечении сохранности вещей отдыхающих можно прилично заработать при этом вложение для построения такого бизнеса будут минимальны сегодня есть несколько разновидностей ячеек для вещей выбор конкретного вида зависит от финансовых возможностей предпринимателя и размаха его бизнеса В частности в продаже имеются стандартные камеры хранения представляют собой металлические изредка пластиковые конструкции покрытые специальной антикоррозийной краской и оборудованные замками повышенной секретности а также силиконовыми браслетами на запястье для пользователей стоимость одной камеры хранения на 24 ячейки стартуют от 15 тысяч рублей. Вендинговые автоматизированные камеры хранения, обеспечивающие сохранности вещей при помощи электромеханического замка и двойных металлических стенок. Самое важное в таких вендинг-сейфах отсутствие необходимости нанимать рабочую силу для контроля за их использованием. Поэтому, несмотря на достаточно высокую стоимость от 135 тысяч рублей, установка автоматизированных камер хранения окупается уже на второй месяц использования. И стандартные автоматические камеры хранения должны быть удобны в первую очередь для клиента, поэтому лучше сразу же позаботиться о том, чтобы выдавать отдыхающему не ключ, который можно легко потерять, а силиконовый браслет, не стесняющий движения и всегда находящийся на его руке. Организационные вопросы пляжного бизнеса и на ячейках для хранения. Как и для внедрения в жизнь любой предпринимательской идеи, в будущий бизнесмен обязан получить статус ИП, зарегистрировать деятельность в налоговом органе. И только после этого необходимо первое: найти хорошо заполняемый отдыхающими пляж, желательно без конкурентов. Второе: договориться с администрацией пляжа о внедрении на его территории услуг по хранению вещей. Это можно сделать двумя способами: заключить юридический договор об аренде участка пляжа и договориться устно. В таком случае владельцы Пляжи выставляют услугу как свою, тогда и все претензии от проверяющих органов направляются прямо к ним. Плюс таким образом можно уменьшить сумму арендной платы. В большинстве случаев руководство пляжей заинтересовано в установке локеров, поднимающих имидж пляжа, облагораживающих территорию и параллельно снижающих уровень воровства, а значит обеспечивающий максимальный комфорт отдыхающим. Третье. Приобрести и установить желаемое количество сейфов для хранения вещей. Как правило, устанавливает 2 секции на 24 ячейки. По площади один бокс с ячейками занимает примерно 0,6 квадратных метра, поэтому арендуемой площади требуется совсем немного. 4. Для заработка на стандартных камерах хранения нужно нанять работников. Наем персонала ⁇ это еще одна ответственная миссия, поэтому необходимо тщательно подходить к подбору кандидатур на должность оператора-охранника. К тому же, для повышения уровня сервиса вместе с ним и доверия людей к такой услуге следует проработать тактику поведения работников и не забыть о корпоративной одежде для них. Сейчас у себя на экранах вы видите общие затраты для запуска такого бизнеса. Запуск со стандартной камерой хранения обошелся бы нам в 116 тысяч рублей, с автоматизированной почти в 300 тысяч рублей. Теперь о рентабельности. Если принимать во внимание среднестатистический трафик на аренду пляжных камер хранения от 100 рублей в сутки для стандартных ячеек и 150 рублей для вендинг сейфов, при условии полной заполняемости можно заработать вот такие цифры. При инвестициях в 116 тысяч рублей и 296 тысяч рублей, соответственно, можно сделать вывод, что пляжный бизнес на камерах хранения вещей быстро окупаемый и невероятно рентабельный. К тому же, если воплощать бизнес-идеи не только в летний период, но и в межсезонье камеры хранения, установленные в местах большого скопления людей, ТРЦ, боулингах, вокзалах, крытых бассейнах и аквапарках будут приносить прибыль круглосуточно. Теперь поговорим о втором ярком способе заработать. Это изготавливать светящиеся шнурки продажа молодежных аксессуаров всегда было делом требующим креативного подхода и нестандартных решений умение предложить товар который будет пользоваться спросом у молодежи главное условие успеха Проблема состоит в том, что молодежная мода очень изменчивая и товар, который раскупался вчера, завтра может оставаться невостребованным. Поэтому предприниматель, работающий в этой области, должен чутко устанавливать новые влияния и быстро на них реагировать. Светящиеся шнурки относятся к числу аксессуаров, быстро набирающих популярность. При этом в открытой продаже купить их бывает довольно сложно. Однако существует возможность заказать их в интернет-магазинах по цене от 2 до 600 рублей. Самый простой способ заработать на светящихся шнурках заключается в том, чтобы купить их оптом и продавать в розницу. Но у этого способа имеются некоторые минусы. Большая торговая наценка может отпугнуть желающих купить у вас шнурки, а при маленькой наценке вам придется компенсировать ее увеличением торгового оборота. Сделать это с учетом специфики молодежной моды и особенностей интернет-торговли бывает проблематично. При покупке шнурков оптом вы теряете возможность гибко реагировать на запросы клиентов. Достаточно сказать, что кроссовки разных моделей требуют разной длины шнурков. А ведь есть еще личные предпочтения. В молодежной среде больше всего ценится оригинальность. Подросток, собираясь украсить свои кроссовки такими же светящимися шнурками, как у своего приятеля, скорее всего постарается купить шнурки другого цвета или другого фасона. Самостоятельное изготовление светящихся шнурков на продажу лишено этих минусов. Естественно, при условии, что цена их будет меньше, чем цена аналогичной продукции в тех же интернет-магазинах существует достаточно много вариантов того как сделать светящиеся шнурки покраска шнурков в магазинах почти любого города можно без особого труда купить фосфорсодержащие и флуоресцентные краски. Для покраски шнурков используется водный раствор этих красок. Подбирая его концентрацию, следует исходить из того соображения, что свечение прямо пропорционально насыщенности раствора, то есть самое сильное свечение можно получить, если использовать неразбавленные краски. После приготовления раствора шнурки нужно просто замочить в нем на некоторое время, после чего их следует высушить феном. Если стоит теплая солнечная погода, то для просушки можно развесить их на открытом воздухе на натянутой проволоке или бечевке. Также краситель можно изготавливать и своими руками в домашних условиях. Более подробную информацию об этом вы сможете найти в интернете. Рентабельность бизнеса. Изготовление светящихся шнурков не требует больших вложений. При относительно небольших объемах производства даже при закупке комплектующих оптом максимальные затраты вряд ли превысят 10-20 тысяч рублей. Уровень текущих расходов при этом тоже невелик так как все производство можно разместить в небольшой комнате, которая одновременно будет служить складом комплектующих и готовой продукции. Успех этого бизнеса всецело зависит от двух факторов. От разницы между себестоимостью продукции и ее продажной ценой, и от грамотной рекламы. Хорошие курсы о том, как правильно настраивать рекламу вы сможете найти в нашем телеграм-канале Планета Информации. Ссылка будет в описании. Ну что же, переходим к третьей, финальной бизнес идеи Изготовление резиновой тротуарной плитки. Странная и, казалось бы, невыгодная бизнес-идея нашла свое воплощение на зарубежном рынке и имеет отличные перспективы в России. Уже повсеместно начинают открываться предприятия по изготовлению резиновой брусчатки. Практически при аналогичной себестоимости и рыночной цене по сравнению с классической брусчаткой, резиновая тротуарная плитка имеет ряд преимуществ. Во-первых, срок эксплуатации он может превышать 20 лет. Может показаться, что обычная бетонная брусчатка имеет такой же срок службы, но на практике смена времен года, особенно сильные морозы негативно сказываются на ее структуре, от чего она трескается, крошится и приходит в негодность. Резиновая плитка более вынослива, острашен ей только резкий перепад температур, чего в рамках климата попросту не может случиться. Во-вторых, масса вариантов формы и расцветки. Так как изготавливается плитка путем вулканизации, возможно использование любых форм, а также добавление красящих пигментов по требованию заказчика. В-третьих, плитка не скользит и не имеет амортизирующее свойство. Так как она изготовлена из резины, то при ходьбе по лужам на ней невозможно поскользнуться, а за счет отпружинивания ходьбы не вызывает дискомфорта. Для открытия цеха по производству резиновой тротуарной плитки потребуется аренда помещения площадью не менее 30 квадратных метров. На части цеха будет располагаться производственное оборудование, а часть будет использоваться как склад. Аренда такого помещения обойдется примерно в 15 тысяч рублей ежемесячно. Для изготовления плитки потребуется вулканический пресс около 100 тысяч рублей, прессовальные формы около 10 тысяч рублей, Смесители для сырья – 30 тысяч рублей. И сушильная камера – 40 тысяч рублей. Всего на покупку оборудования придется потратить около 180 тысяч рублей. Основным сырьем для производства резиновой плитки является резиновая крошка. Стоимость покупки около 20 рублей за 1 килограмм. Она получается путем переработки старых шин, а приобретается на соответствующих перерабатывающих заводах. Также в качестве связующего компонента выступает полиуретановый клей, около 200 рублей за 1 килограмм. Сырье поступает в смеситель, где тщательно перемешивается. Затем полученная масса располагается в формах и отправляется на вулканизацию в прессе, после чего сушится и остывает. Себестоимость изготовления 1 квадратного метра резиновой плитки составляет около 200 рублей, а цена реализации 400 рублей. Итого валовая прибыль с продажи 1 квадратного метра плитки составляет 200 рублей. Безубыточность будет достигнута при продаже 75 квадратных метрах изделия. В действительности предприятие может производить около 20 квадратных метров плитки ежедневно, что даст ежемесячную прибыль за 22 рабочих дня в 70 с лишним тысяч рублей и позволит окупить проект за пару месяцев. Теперь, дорогие друзья, давайте вернемся к началу нашего видео. Где же взять курс по настройке профессиональной рекламы в Facebook от крутого человека, имя которого я не афиширую во избежении бана ролика? Все просто. Для этого тебе нужно просто перейти в наш телеграм-канал планеты информации и подписаться на него там ты найдешь этот и другие дорогие курсы и схемы заработка все абсолютно бесплатно ссылки на этот курс очень быстро банятся файлообменником если вдруг получится так что ты нажмешь на этот курс и у тебя будет выдавать ошибку 404 просто напиши мне в личные сообщения и я отправлю тебе этот курс спасибо тебе что досмотрел это видео до конца надеюсь что оно заслужило твоего лайка на сегодня это все, увидимся в следующих роликах, пока.